Здравствуйте, товарищи! В эфире «Пролетарские новости», новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении надбавок к окладам для сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел. Ежемесячный бонус в размере до 100% от зарплаты смогут получить полицейские и военные контрактники, проходящие службу в войсках Росгвардии, которые дислоцированы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в московской и ленинградской областях. В стране нарастает народное недовольство, а буржуазия, вместо того, чтобы причины этого недовольства устранить, повышает заработные платы своим цепным цам. Власти Москвы уверены бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям. Об этом заявил первый зам главы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немирюк в эфире радиостанции Эхо Москвы в субботу. Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникают спекуляции, возникает некий темный рынок. Это не выход из положения. А то, что сейчас маски себестоимостью в пару рублей продают за сотни, это не признак спекуляций. Товарищ, буржуазная власть придумает тысячу отговорок и красивых сказок, Лишь бы тебе и твоим родным не дать ни копейки, даже в такой сложной ситуации, как сейчас. Утром 16 мая в соцсетях появилось видео. На кадрах работники скорой помощи Иркутска призывают обратить внимание на то, что они не получили выплат 25 и 50 тысяч рублей, которые были обещаны за особые условия труда во время пандемии. Как рассказывает фельдшер скорой помощи с пятилетним стажем Андрей Буланов, цитирую, Вчера нам выдали зарплату, и в расчетной ведомости не было ни слова о том, что мы работаем в опасных условиях с коронавирусными больными. Конец цитаты. Герои-медики рискуют своими жизнями в пору действующей эпидемии. Но даже обещанные на отбавки буржуазная власть им не выплачивает. В Петербурге Невский суд прекратил уголовное дело замдиректора районного центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой которая обвинялась в нецелевом расходовании более чем 109 миллионов рублей из бюджета. Как сообщила пресс-служба городских судов, ей назначен судебный штраф 40 тысяч рублей. Закрыть дело и назначить подсудимый штраф попросил следователь. Он указал, что Саловой вменяется преступление средней тяжести. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, не была судима, а причиненный ей вред уже компенсировала. Буржуями писан буржуазный закон для буржуазного же блага. Так что воровство миллионов у трудящихся масс не является преступлением. Пускай на эти деньги можно было спасти сотни, а то и тысячи жизней. ООО Volkswagen Group Rus, российское подразделение германского концерта Volkswagen, начало увольнять работников на заводе в Калуге. Сообщается на официальной странице первичной профсоюзной организации АСМ предприятия в соцсетях. Работникам предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сделавшие это до вечера пятницы могут получить 6 окладов. Тем, кто напишет заявление в понедельник, 18 мая, выплатят уже 5 окладов. Также руководство предприятия решило, что работники, бравшие субсидию на покупку автомобиля или недвижимости и уволившиеся за 6 окладов, деньги возвращать не будут, говорится в сообщении. Вот она забота капиталиста о благе своего работника. И как после этого верить буржуйские сказки о взаимной выгоде капиталистических отношений. Товарищ, только при социализме, когда власть будет принадлежать пролетариям, а собственность будет общественной, тебе будет обеспечено право на труд, и никакой буржуй ради собственной выгоды лишить тебя работы не сможет. Вступай в борьбу за собственные интересы, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. Честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.